Через пару минут начинается наш традиционный повторник вебинар с Никитой Герасимовым. Всех приветствую, меня зовут Никита Герасимов. Я торгую на фьючерсном рынке уже порядка шести лет. Фьючерсы, форекс, форекс. Сегодня мы начинаем еженедельный наш обзор рынка по шести инструментам. Это нефть, газ, S&P 500, евро, иена и в принципе нас Золото по 7 инструментам, и нас Вячеслав попросил добавить еще и новозеландский доллар. И эти инструменты мы сегодня с вами посмотрим. Ну что ж теперь поделать, придется его теперь тоже разбирать. Да. Там как раз таки сегодня была торговая рекомендация по сигналам и, к сожалению, без убыток, но тем не менее, тем не менее, сейчас мы все разберем. А если у вас будут вопросы, пишите вот в этот чат, я буду их читать и отвечать. А пожалуйста, как можно больше в одно сообщение, чтобы не было спам. Итак, поехали. Экран виден, я надеюсь, и теперь мы можем приступать. Итак, непосредственно нефть было э, нами изучено неделю назад а в первую очередь я считал что мы в принципе пойдем дальше наверх. Да? расти до э, как минимум как минимум э, как раз таки встреча стран участник опек и э, почему в принципе, в принципе мы увидели э, грандиозное падение практически на 3 доллара еще 9 мая я вам говорил, что ОПЕК продлит соглашение о, сокращении, о добыче, снижении добычи нефти. Это в принципе было, было понятно, они сами все загнали в ловушку. В связи с чем достаточно много ритейл заходило в, принципе, в покупку. И опять-таки очередная ловушка от высокочастотных роботов, от крупных игроков рынка собрали retail ушли вниз, увели всех вниз и что мы в принципе здесь видим давайте вот так сделаем что было по прогнозу и что мы наблюдаем прогнозировал я что мы сможем дойти хотя бы до 52 40 это было Хорошая такая основательная цель. Промежуточная цель у нас была 51.80. 51.80 мы как раз таки дошли. Вот оно. Мы дошли до 51.80. 52.40, к сожалению, взять мы не успели, не смогли. Вышли данные, что соглашение продвинуло. И мы полетели вниз. На что сразу сходу обращаю ваше внимание. В таких случаях. Смотреть, как правильно ставить цели. Когда мы летим таким достаточно мощным трендом вниз, в первую очередь мы идем за стопами, во вторую очередь стараемся выбить всех по маржанкову. Смотрите, что у нас получается. Первая часть стопов пряталась вот здесь. Ну, у кого <coughs> капитал поменьше, может быть, здесь был и у кого-то но, скорее всего, здесь были стопы. Вот она у нас одна свеча пошла на вниз, вот у нас стопы и вот мы видим откат. Опять же-таки, опять же-таки. Достаточно интересно получилась ситуация. Откат у нас э, произошел до до динамического Это самый проторгованный э, уровень недельный. Он находился у нас по цене 51,10. Э, также у нас здесь происходит э, проходит Бигпринт здесь как сносили чьи-то стопы, кто непосредственно шортил, то есть снимали, скажем так, с трамвая, чтобы не мешали движению вниз. Да? И по рынку, по рынку просто продавливали дальше цену. цену вниз. Это первый момент, на что я обращаю внимание. Раз это у нас. это область снимали стопы, потому что всегда стопы, к сожалению, трейдеры прячут за. Локальный лой, хай. Вот, их снесли. Это раз. Два. Коррекция. Рынку необходимо было выдохнуть после такого падения. Коррекция до динамического падца, до самого проторгованного уровня. Дальше мы видим, проходит бигпринт. Что такое бигпринт, я уже говорил неоднократно. Это одновременное, достаточно большое кластерное вливание. Да? А обычно они проходят сюда по рынку. В данном случае мы видим, практически 665 контрактов прошли по рынку. Допускаю, что здесь просто кого-то закрыли того, ну скажем так, не совсем удачного трейдера, кто пытался шарфтить. Плюс, обращая внимание, на предыдущем вебинаре я познакомил вас со структурой fix префикс В данном случае она точно так же красиво исполняется. Вот у нас есть фикс. А в данном случае здесь была тактическая область. Здесь была проторговка. Были кластерные вливания. И вот у нас есть лоу. Давайте немножко почищу график. Чтобы было проще вид. У нас есть фикс. У нас есть лоу. Также цена делает хай вершину. Далее, далее, чтобы нам понять... Откуда заходить, да, точнее даже дождаться подтверждения, нам необходимо обновить вот этот лов. В данном случае, в данном случае лову мы обновляем вот здесь, и, в принципе, спокойно мы можем выставлять сюда лимитки. Лимитки были выставлены. Какая цель? Цель всегда выставляется в основании импульса. Основание импульса у нас находится вот здесь. В связи с чем? внутренние трейдеры должны были закрываться к концу торговой сессии. среднесрочные трейдеры могли дожидаться и в принципе закрыть по одному из этих уровней или где-то в этой области. Это в принципе самое интересное, что было на прошлой неделе. И теперь нам необходимо разобрать, что же Будет на этой неделе, то есть найти торговые возможности и их качественно исполнить. На данный момент э, формируется точно такая же А. Структура. Это фикс-префикс. Вот. вот он. Вот фикс. Вот она, вершина. Вот он, лоу. Вот обновление лоя. обращаю внимание, что структура немного с перекосом, поэтому возможно какие-то не совсем красивые, возможно корявые телодвижения. Это раз. Да? Также обращаю внимание, откуда мы отбиваемся. Как вы видите, здесь прошло два битпринта по 550, ну более чем на 1000 контрактов. Здесь цена флетела. И э, 4905 это самый проторгованный уровень э, 26 мая. Отсюда мы и отбиваемся. Наибольший интерес я бы вам искать продажи. В первую очередь, в первую очередь, от цены 49.85, которую я отметил. 49.85 это.. Как раз-таки тот префикс, который нефть может как раз-таки нам нарисовать, показать. И в этой области я бы посоветовал искать продажи. Покупать от этого уровня не советую, потому что это будет по факту вход против шерсти. Обычно такие входы заканчиваются в лучшем случае без убытков. Сегодня покажу на Новозеланд... новозеландском долларе либо стопами, поэтому я советую всем дождаться уровня 49.85, когда цена подойдет сюда посмотреть у кого есть возможность на кластерное вливание на кластеры по объему, по дельте есть ли подтверждение, если будет подтверждение я бы советовал вам в этой области продавать вот она область вот в эту область я бы советовал вам продавать. А, с промежуточной целью как раз-таки 49.05. Это получится 80 пунктов. Основная цель это вот эти два уровня. Основная опять-таки это внутри, скажем так, недели. Здесь более-менее хорошо видно. другому график не вылезает. Почему именно эти два уровня? А, за основу беру вот эту раз, про торговку тактической области, два. Это нижний уровень, это у нас предыдущий, начало мая, достаточно сильно поторгованный уровень. Верхняя область, это уже у нас середина мая. Вот эта область у нас достаточно хорошо поторгована, в принципе мы видим это и на профиле рынка. Здесь чем? Это достаточно хорошая, солидная фундаментальный обыскал область поддержки и здесь мы безусловно можем как остановиться, зафлетить так и сделать точно такой же ретест, развернуться и уйти наверх вполне возможно То есть гадать куда дальше пойдет цена я не вижу смысла потому что она может пойти как вниз так и вверх Все еще. наиболее интересная цель я бы посоветовал продавать 49.85 Цели 48-20, либо 47-95. Вот две основные цели. Безусловно, данную тактическую область могут пробить. Если уж пробьют, то у нас есть другая, не менее основательная область, а даже более основательная. Это 46-95, 46-30. Но опять же таки, чтобы сюда... Даже не то, чтобы сюда сходить... Это скорее желаем за действительно лично. Я не хотел бы видеть нефть здесь по той простой причине, что если мы сюда сходим, то маловероятно, что в ближайшее время мы обновим во-первых хай и вполне мы можем где-то вот в этих областях заплатить. Тогда найти качественный, красивый, аккуратный вход будет намного сложнее. Поэтому Основная торговая рекомендация, ищем а, продажи, опять-таки, с подтверждением и правильно фиксируем по цели. Цель у нас, как я уже сказал, 48.25, 47.95. А, что касается нефти, скажите, есть ли вопрос? Так, видео идет почему цель коррекции 49.85 а, а, 49.85 а, объясняю почему а, это цель коррекции а, в данном случае здесь будет префикс если мы натянем на эту область потому что по, по нефти префикс отрабатывается немножко по другому чем допустим потом а, по S&P 500 здесь чем необходимо будет натягивать профиль рынка Профиль рынка, вот он у нас натянут мы как раз таки на фикс его натягиваем и получаем как раз таки 49.85 поэтому за цель коррекции за окончание коррекции я беру а, проторгованный объем, который к тому же у нас подтвержден, вот был притест его подтверждали, здесь мы флетили, кое-как от него ушли я допускаю, что как раз таки при подхождении к этому объему 49.85 мы можем развернуться и закончить фикс-префикс и вернуться к основанию. Основание у нас вот здесь. В районе 48 до да. 17. Цель по take. Опять-таки не забывайте, что здесь могут быть ну как минимум сопротивления. Это 49.05, поэтому здесь аккуратней Я бы посоветовал при продажах отсюда, при подхождении цены, вот в эту область, как минимум, перевести их без Если у вас будут два контракта, я бы посоветовал внутренним трейдерам закрыть цену на 40 закрыть свою позицию по 49.05. Второй контракт подержать чуть подольше. Возможно, это принесет свои воды. По нефти, в принципе, у меня все. Возможно, кстати, завтра мы увидим как раз-таки интересное коррекционное движение. И именно, или даже не коррекционное движение, а продолжение тренда. А тренд у нас на данный момент нисходящий. Так, что касается, немножко перескочим, новозеландского доллара. Почему мы его, в принципе, взяли? У числа неделю назад был интерес покупки от 0.7. Вот выделено красной линией, отсюда покупки. И, в принципе, мы разбирали, есть ли подтверждение, имеет ли смысл отсюда покупать. Как я высказался, вход достаточно агрессивный. И в принципе, в принципе, для участников топ трейдеров он не подходил. По той простой причине, что нас взяли уже за час до закрытия торговой сессии. И необходимо было бы нам закрывать позицию. Ну, достаточно, насколько, ну, ну, тут все было 110 долларов. А вот уже на следующий день мы откатили. Наибольший, наибольший интерес... Неделю назад мне представляла вот эта область, где были хорошие кластерные вливания, и я бы искал покупки вот отсюда. Но, к сожалению, упустил один такой момент. Здесь у меня есть... Сейчас, я секунду, давайте скрою, чтобы... Обращаю внимание вот на эту красную линию это у меня настроен индикатор профиль рынка с настройками один календарный день и красными линиями здесь отображается самый проторгованный объем за весь день и в принципе он так автоматически строится и на что здесь стоило обратить внимание что отсюда мы можем отбиться то есть в принципе от той цены откуда хотелось заходить Слава, мы сходили от 15 тиков как раз тик тик бы нас по стопу могло выбить а если бы мы заходили вот отсюда, здесь цена у нас 0.6988, все, был бы в принципе, я бы даже сказал кушар. А цель у нас была какая? Цели было две на самом-то деле. Первая цель это 0.7, 0.43 это вот этот хай. Мы в принципе его взяли как раз-таки на следующий день. Здесь у нас порядка 55 пунктов. Дальше откат. Откат, опять же таки, обращаю вот в эту область. Вот в эту область у нас откат. То есть, вот в эту область у нас откат. После чего мы отбились, мы по факту отбились, опять же таки, от, ä, подца, ä, <coughs> от подца контракта. То есть, что такое Под Постконтракт это самый проторгованный уровень, ценовой уровень за экспирацию. И опять же, мы пошли, к э, второй цель, которую я отметил. Это 0.7107. Один момент, э, на который я э, обратил сегодня внимание. Да, это опять же таки фикс-префикс. Не всегда он отрабатывает. На самом деле у меня нет статистики, как часто, как хорошо он отрабатывает именно на новозеландском долларе. Поэтому сегодня было принято решение. А давайте попробуем. И Смотрите, по факту, что мы здесь видим мы здесь видим? А видим мы следующее. Мы видим опять-таки фикс. Вот он. Мы видели поло, видели вершину, видели обновление лоя. Вот мы обновили лоя. После чего, после чего а, вот эта область, вот эта область для нас а, стала префикс. И мы вполне могли как минимум отсюда отбиться и пойти. Первая цель у нас была одна, вот, вторая, вот. К сожалению, к сожалению, мы достаточно долго здесь висели. Перевели безубыток и мы получили безубыток. К сожалению, отбитие не произошло. Фикс-префикс не отработался, и мы дальше идем к этой цели. Это как раз таки возвращаясь к разговору о том, когда входишь против шерсти. Рассчитывай, что ты с удвоенной вероятностью можешь получить как стоп, так и без убыток. Если придет то без убыток. Поэтому какая-то может быть торговая рекомендация. Сейчас мы идем к закрытию цели. Это ну, запас мы возьмем 07-110. После чего допускаю, что может быть откат. Ну, примерно вот такой откат. В связи с чем? В связи с чем? консервативный торговый даже не торговые методики торговые рекомендации предоставить вам не могу потому что подтверждения будет В связи с чем вам придется обратить внимание что происходит на уровне 07 110 если предпосылки к развороту и если они не будут я бы вам посоветовал заходить в продажи а, с коротким стопом. Это порядка 10-15 тиков. Опять-таки, напоминаю, это будет против шерсти. И вполне мы можем сходить намного выше. Да? Но, тем не менее, если у кого-то позволяет депозит, можно, в принципе, попробовать а, с целью заработать порядка 400-650 долларов. То есть, если отсюда продавать, то продавать с целью 0.7 0707 07 и 07.044 Опять же таки я бы лучше э, подождал коррекции и уже бы покупал отсюда. Потому что по той простой причине, что э, смены тренда у нас на данный момент нет. У нас тренд восходящий. У нас тренд восходящий, поэтому куда-то лезть в продаже не совсем разумно, то есть это может закончиться стопом. Если мы говорим чуть более глобально, чуть более глобально, на что стоит обратить внимание? Давайте посмотрим, что стоит обратить внимание. В первую очередь я бы искал покупки от уровня 0.744, то есть мы натягиваем на этот проторгованный участок, он достаточно так плотненько идет наверх, не импульсное движение. Импульс, коррекция, импульс, коррекция, то есть достаточно плотно. На данный момент у нас получается самый проторгованный участок. У нас как раз таки 0.7, 0.44 и 0, 7, 0, 37. Я бы вам посоветовал более такая консервативная торговая рекомендация. Искать при коррекции, опять таки, стоит обратить внимание, как мы будем подходить. Не импульсно, а так вот чуть-чуть подавливать. А я бы вам посоветовал искать покупки в этой области с целью как минимум 0.7107. То есть, смотрите, мы доходим до этой области, корректируемся. Давайте все-таки вот так по-правильному сделаем. Я бы вам посоветовал дождаться коррекции, не лезть на рожон, дождаться коррекции и вот отсюда, и вот отсюда уже искать покупки. Опять же таки, обращаю ваше внимание, что растем мы достаточно давно, с, с, с второй декады мая. Да? А, безусловно, у нас есть коррекция, но тем не менее какой-то существенный не был. Поэтому э, любой, любая моя торговая рекомендация должна быть подтверждена на графике в связи с чем, на что стоит обратить внимание. В первую очередь на подтверждение. У кого есть торгово аналитическая платформа от АС, обращайте на кластер. Что происходит в кластерах? Кто знает ленту принтов, обращайте, какие сделки проходят и есть ли подтверждение по ленте принтов. Опять же таки, лента принтов достаточно непростой инструмент для новичка и в принципе кластерного графика обычно хватит. Bullfix возможно и в Ниндзе сейчас есть, не, не знаю, гадать не буду, поэтому смотрите что в кластерах проходит и дальше уже э, работайте по ситуации. Это что касается новозеландского доллара. По нему, есть ли вопросы? так, а давай две... я давал ответ 0704 0594 но 0,594 совсем уж много. 0,704, ну тем более, если ты словно дал 0,704, то э, в лучшем случае деньги по комбайну или финансируем счету можно было закрыть в ноль. Если среднесрочно, допуская, что можно могло и выбить. Да? Могло и выбить. То есть э, нашлась точка по более сочная более точная вот в принципе что касается новозеландского доллара дальше дальше у нас евро почему евро сегодня евро очень очень качественно отработался он в принципе на прошлой неделе качественно отработался вот как раз таки 23 мая когда мы с вами разговаривали цена шла вот в эту область Здесь у нас был самый проторгованный уровень, и там были подтверждения непосредственно по кластерам. В связи с чем у нас происходит такой мини-добой, ложный пробой, и мы откатываемся. Куда мы откатываемся? Как я вам показал, в первую очередь мы откатываемся сюда, и в принципе мы здесь остановили, остановили движение. Это раз. А дальше, дальше. на что я обратил внимание, что как только мы подойдем к этой области, нас ждет коррекция. один момент я рассчитывал, что коррекция закончится у нас, в принципе, вот я это показывал на текле профи рынка, вот по уровню 0 1, 12, 200. Как раз таки при первом касании у нас прошел big print, и мы, в принципе, здесь откатили. Надеюсь, мои рекомендации кому-то помогли. Здесь у кого-либо стояла лимитка, и в принципе здесь можно было продавать. Давал практически 480 да, пунктов, в принципе, внутри дня, 80 умножаем на 12 1000 долларов можно было на вот этом движении заработать. Дальше, к сожалению, при втором подходе мы этот уровень, к сожалению, пробили. Тем не менее, тем не менее... Были здесь точки интересные, где можно было продавать, опять-таки, тот же самый уровень 1.12.620. Как здесь он отработался, так и здесь он отработался. Чтобы было лучше видно, я его сейчас покажу. Вот, да? Идем дальше. Можно было пробовать, опять-таки, с коротким стопом по одной да, простой причине. Если бы его пробили, то уже, в принципе, ушли наверх вот к этим уровням поэтому не, нет смысла делать вот такой стоп а, тем более внутри дня да и среднесрочное движение нет смысла, если вы нашли а, хороший качественный уровень и у вас не выбило по стопу а, значит уровень правильный в принципе, если вы уровень выбрали неправильно, у вас практически в любом случае выбило по стопу поэтому я бы вам посоветовал не стопы увеличивать а непосредственно более четко искать точку входа потому что иной раз один тик бывает решающим как итог как итог развития прошлого нашего обзора сегодня мы открылись гэпом и мы закрыли первую цель она у нас была на 1.11.23.5 1.11.23.5 мы закрыли Дальше, дальше. А, ко второй цели мы не пошли. Сразу развернулись и ушли. А, почему именно сейчас я вот взял, перескочил, взял евро? По одной простой причине. Был очень интересный момент, на который я вам сейчас акцентирую внимание и, в принципе, расскажу, покажу. Что здесь было? Мы видим, во-первых, во-первых, отскок от этого уровня. А, Во-вторых, мы обнов обновляем открытие дня да? и в принципе нам становится понятно что идем мы на закрытие гэпа как минимум и смотрите у нас идет импульс и в середине импульса проходит big достаточно качественный хороший big print на практически 500 контрактов дальше наше действие мы выставляем лимитку в идеале в идеале можно тянуть профиль рынка на этот объем на этот бар и мы получаем точку входа 1.11.630. Выставляем лимитку в покупку. Именно такой был торговый сигнал от нас. И э, стоп. То есть вот здесь был, был вход на 630 только. И стоп был у нас ровно 20 пунктов. То есть даже если бы мы оказались неправы, не здесь был вход одним контрактом. 20 умножаем на 6.25. Ну, всего 125 долларов. Но 3 дня это допустимый риск. Э, в принципе делать значительно больше я никакого смысла не вижу, если только у вас не комбайн а на 150 тысяч долларов. В связи с чем вот был вход немножечко нервы, немножечко нерва пощекотало и прошел хороший основательный импульс. Здесь по рынку было закрытие средний профит составил 400-500 долларов. Почему это все? Обращайте внимание на торговые возможности вашей платформы. Опять же таки, опять же их много. То есть у каждой есть свои плюсы и минусы. Я вот использую Атасу. По одной простой причине здесь есть лента принтов. Не только лента принтов, но и графическое ее отображение. Что дальше? Научитесь пользоваться индикаторами вещь полезна и как только у вас это получится вам станет доступно чуть больше опять таки даже если не залезать в кластеры можно видеть хорошие точки на вход даже без подтверждения в связи с чем вот у нас хорошая, хорошая торговая возможность она была в принципе использована основная цель если мы берем среднесрочную с переносом позиции вот здесь вход вот она у нас основная цель вот здесь бы мы позицию свою прикрывали либо либо после прохождения вот этого бигпринта кто будет изучать на что обращаю внимание прошел вот здесь допустим big print прошел цена него от него ушла при подхождении к нему можно заходить в покупки допустим сидим в покупках прошел big print я советую как минимум биг принту поднести стоп либо лучше закрыть позицию по одной простой причине вы не знаете да, то есть как будет развиваться цена, она может спокойно закрыть чьи-то позиции по этому биг развернуться и уйти в другую сторону чтобы не потерять с трудом заработанная, я вам рекомендую позиции либо закрывать, либо без убыток подтягивать поближе а, к какой-либо промежуточной цели. Ну, какая здесь могла бы промежуточная цель? Ну, допустим, куда-то вот к этому профилю объем да? а, 1.11.770. Но это так между делом. Что мы можем здесь ожидать теперь по евро? Опять же таки, по евро как и по гене, как и по S&P 500, а, нас ждет небольшое волнение, может быть, большое волнение на следующей неделе, когда будут проходить, выходить новости по EDP non и на farm на да, безработице. Там что-то может быть в виде импульсного хорошего движения, мы можем увидеть. А данный момент, на данный момент, что происходит вообще, как, в принципе, выглядит движение. Сейчас подгрузим больше дней и в принципе посмотрим видим видим мы такое стабильное с коррекциями движение наверх То есть если пробуют сделать ложные пробои ну, смотрите, вот этот лой мы не обновляли. если мы его не обновили стопы не собрали значит у силы просто элементарно больше. Поэтому я бы советовал в ближайшее время присматривать, присматриваться к покупкам. Присматриваться к покупкам. Опять-таки да, нужно посмотреть как мы здесь закроемся. Допускаю, что возможно при ретесте будет, будет подтверждение и от этого уровня 1.1.630 можно будет искать повторные покупки. Цель такая же. Первая промежуточная и вторая основная. Допуская, что без учета, если не, учет, не учитывать новости и какие-либо неплановые, скажем так, фундаментальные вливания в рынок, мы продолжим, продолжим движение наверх. Куда, куда, в принципе, вот две. Даже три уровня они отмечены. Первая промежуточная это скорее внутридневная. А если мы говорим о недельных целях? О недельных целях это уровни один двенадцать шестьсот двадцать один тринадцать ноль десять. 1.3610. Опять-таки 1.36.10 не гарантирует что он сможет дойти в течение недели. Возможно, потребуется больше. Но тем не менее, пока тренд у нас хороший качественный обновления лаев у, у нас нет, То есть нет у нас подтверждения, что цена будет двигаться в противоположную сторону. В связи с чем при подтверждении, как минимум, внутри дня, я бы посоветовал искать покупки либо, либо вот отсюда краткосрочная, возможно продажа. Но тем не менее, такая рекомендация на агрессивную. Более консервативная это покупки покупки с целями. Вот, три цели. Это промежутки. Опять же таки, опять же таки, на что стоит обратить внимание? Но ну, в принципе, это. Вот. какого-либо сопротивления в принципе пока не ожидается смотрите, опять же таки как все это выглядит да? отчасти выглядит это как фикс-префикс, но он в принципе такой-то достаточно корявенький если мы говорим про всю структуру да? То есть, чтобы мы говорили, говорили о продажах, нам необходимо было бы обновить вот этот лой. Если бы мы его обновили, то мы могли бы говорить о продажах вот с, таки, с такой целью, это в течение одной даже полутора-двух недель. Вот. Сейчас мы его не обновили, поэтому я бы вам рекомендовал дождаться коррекции, если она будет, и уже искать покупки вот, отсюда, вот с этой власти. То есть Опять-таки, если совсем декомпозировать, то можно взять вот это как фикс, лой, вершину, префикс. Опять-таки, обнов... обновления ло лоя не было, все произошло совсем коряво, но, тем не менее, вернулись мы в основание. Поэтому сейчас стоит ждать какой-то проторговки, когда все успокоится и продолжение движения. Если немножко возвращаться к нашим древним истокам, когда работал графический анализ. Отчасти все это напоминает лично мне, как минимум, когда вот у нас есть основание и есть какое-то подобие треугольника. Ну, примерно это выглядит вот так. Вот основание, ну и какое-то подобие треугольника. На самом деле, графическим анализом, кроме фикс-префикс, я сейчас не пользуюсь. По одной простой причине, что сейчас это, к сожалению, не работает. Спасибо, опять-таки, тем же самым высокочастотным роботам. Но, но, на что обращаю внимание? Если мы говорим совсем глобально, и данный вымпел отработается, да, то при пробитии вот этого треугольника будем мы идти наверх. Ну, как минимум, давайте посмотрим. Вот так. 1115 15, 11, 16. Другой вопрос. Как долго это у нас займет? Как долго это займет? И в принципе считаю, что делать какой-либо прогноз на такие, отдаленные, на такие отдаленные промежутки времени дело неблагодарное. В связи с чем торгуем ту торговую возможность, которая у нас представляется внутри дня и внутри недели. Вопрос по евро. Есть ли Вопрос, вопрос. Посмотрите, на что в первую очередь обращать внимание на ленте принтов? По поводу ленты принтов. В первую очередь обращайте внимание на одинаковые на одинаковые вливания в одну секунду времени. То есть, к примеру, проходит ну, там лента как идет? А, к примеру, давайте ее откроем. Давайте как раз таки по так, евро нам нет. Давайте откроем SP. И ну вот у меня в принципе уже стоит настройка. Настройка от 100 контрактов. И на что обращаю внимание? Вот видите 1836-57. Если проходит как минимум, как минимум 3, 3 входа в рынок в одну секунду времени и не менее чем на 100 контрактов. Есть, есть вероятность, что либо либо цену продают, либо развернут, все исходя из торговой э, ситуации. Да? Это первое, на что обращаю внимание. Второе, на что обращаю внимание, если отключить, фильтр, если отключить фильтр, то в принципе обращайте внимание на то, какое идет давление по ленте принтов. Если вы видите, что по рынку бьет да, по, по аскам, да, то есть рыночные покупки идут. Но опять же таки это скальперская так, методика. Я ей сейчас не занимаюсь, потому что это очень много ресурсов, как минимум головных, заставляет задействован быть. Но тем не менее, если вы видите, что по рынку покупают бьют по но вы, в принципе, просто вставайте по туда, куда идет толпа. То есть это как плавать в реке. Да? То есть вот куда идет течение, туда и плавите вы. По одной простой причине. Цена движется по тренду легче, чем она движется на коррекции. Это всегда. То есть есть такая аксиома. Она не подтверждается и не оповержает не опровергается то есть есть импульс есть коррекция, то есть после каждого импульса рынку необходимо отдохнуть обычно если у нас импульс занимает где-то час то плюс-минус в среднем но коррекция занимает полтора-два часа опять-таки это было раньше сейчас могут быть частные случаи все может быть по-разному тем не менее не спешите то есть подождите то есть, если прошел импульс Опять же таки, подождите, чтобы закончилась коррекция. А что еще стоит обратить внимание по принтов Непосредственно на а, лимитные ордера. то есть Если вы видите, к примеру, ну, допустим, давайте я остановлю. Вот у нас 105, 832. Если вы видите, что <класс> плоско у нас проходит позиции, проходят позиции, но, но лимитные ордера не уменьшаются, это вам сигнал, что проходят асберг ордера скры, скрытые и которые в принципе заходят крупный участник рынка. Как здесь реагировать? Как минимум стоит подумать, что делать, выйти может быть с рынка Одно одной простой причине, что цену могут развернуть. Опять же, таки, если входят в такую позицию по тренду то да то есть и вы в принципе стоите по тренду даже не так не по тренду а вы стоите в ту же сторону куда проходит этот айзверк ордер допуская что может может быть стоит остаться в позиции и мы можем увидеть хороший импульс на самом деле по поводу ленты принтов вот в двух словах так не рассказать ну, как минимум, да, то есть ищите одинаковые ордера от 100 контрактов, смотрите, как проходят, меняются ли лимитные ордера, потому что если они не меняются, а ордера проходят, это значит проходят айсберг, айсберг сделки, ну и также смотрите именно на давление по ленте. Если вы видите, что преводируют, допустим, продажи, продавайте, если вы видите, что преводируют покупки, как сейчас, допустим, покупать, но ну, опять-таки... Это, она, вот эта покупка может продлиться всего 4 тика, да? если мы говорим про тот же S&P 500. В связи с чем, не удивляйтесь, что цена пройдет 4 тика, вы даже не успеете раз... без убытка перевестись, она может развернуться. Поэтому в первую, очередь, в первую очередь мы на графике определяем хорошие, интересные, важные уровни, Потом, если есть желание мозг свой загрузить, мы уже на ленте принтов ищем подтверждение. Но, в моем мнении, лучше искать их не на ленте принтов, а непосредственно в самих кластерах. Это либо через э, дельту, либо через объединение. Ну и как вариант бидаска, который подходит. Плюсики и минусы на ленте принтов. Что они означают? Они означают расширение спреда. Да? То есть, допустим, если плюсик, это были... Э это были непосредственно покупки по рынку и значит цена дернулась на один тик да, наверх. Если был минус, то цена дернулась на один тик вниз. Опять же, -таки, опять же таки, возможно вы замечали, что когда вы заходите по рынку, вы заходите всегда по заведомо невыгодной цене. Это как раз таки вот это небольшое расширение спреда фьючерсного да? зашли по рынку вас запустили по как минимум один тик по невыгодной цене опять же таки если вы зашли по одному контракту когда проходят ребята допустим и заливают по 600 контрактов как это здесь вот смотрите давайте покажу вот. кластерное вливание да вот смотрите вот здесь крупный участник рынка нажал «buy Market. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сразу на семь тиков цена дернулась наверх. И вот здесь, то есть он собирал стакан, то есть часть, часть позиции у него он со собрал в стакан, то есть зашел вот по этой цене, часть здесь, часть здесь, часть здесь, часть здесь, часть здесь, часть здесь. Часть здесь. Вот. Если смотреть на ленту принтов по этому участку, то вы увидите, что... Здесь, как только вот он зашел, вы видите, что было плюс 7. Да? Это значит, что на 7 тиков цена вернулась наверх. То есть именно столько, э -э столько тиков потребовалось одному участнику рынка, чтобы залезть всю свою позицию. В рынок. Так, отправили абревиатуру на видимость. ну может быть не единственное преимущество а преимуществу ленты в Атасе достаточно много опять же кто ее использует да то есть кому что нравится я не считаю что вот вот такая лента она может принести какую-то пользу секунду вот такую пользу я сомневаюсь что она может принести опять ну кроме головной боли тут Куча информации, потому что S&P 500 а, в день может пройти порядка, там, помню, 45 миллионов контрактов было, и вы все это будете в видеть, вы элементарно пропустите информацию. Поэтому советую использовать фильтр, для каждого инструмента он свой, поэтому методом проб и ошибок подбирайте, смотрите, учитесь. Первое, что, на что обращу внимание, поменяйте дурацкий красно-зеленый красно рассвет что на глаза это на мозг очень сильно влияет. Используйте что-то менее нейтральное. Я вот использую синий желтый. Достаточно такой хороший нейтральный цвет. Это что касается евро. Что касается золота. Опять же таки, опять же, -таки, мы видим у нас движение наверх. А основная моя исключительно моя хотелка это вот в эту область. 305-311 а, вот, да, обновление вот этих хаев могут, конечно, не дойти, но тем не менее, я думаю, когда-нибудь, в ближайшем будущем, мы обновим, но не на этой неделе. Да? А, что мы видим на этой неделе? Опять-таки, что было сегодня? Что было? Нет, даже не что было сегодня, что было неделю назад. Неделю назад я говорил о том, что наиболее интересные покупки у нас вот в этой области. Да? Мы отбились от 12.62 и в принципе можем сказать отсюда. И при условии, что цена дойдет сюда, стоит, стоит покупать. Чуть ли не на все деньги. Что у нас произошло? Произошло у нас следующее. Что мы дошли 12.51. Опять же таки обращаю внимание, что. Мы сейчас торгуемся на новом авустовском контракте по золоту. Ну, по крайней мере я перешел на него, потому что там элементарно больше объемов. Да? Вот Q7 и цена уже у нас съехала, так же как и по газу. Поэтому не удивляйтесь, если у меня цена будет отличаться от вашей. Что мы видим? Так, вот она была. Вот он был интерес. То есть по новому контракту это 46,8. Не дошли, отпились отсюда и пошли наверх. Пошли наверх, скорректировались и продолжили движение. В принципе, тренд у нас восходящий. Посмотрю, на тренд у нас хороший, восходящий. И пока ничто не говорит о том, что стоит искать глобальные продажи. Тем не менее, у нас есть вот такая вот поторговочка. И, в принципе, от нее мы пока не, не особо охотно уходим не особо охотно уходом на что обращаю внимание в первую очередь обращаю внимание как раз таки на тот уровень 12.62 ровно это тот уровень от которого мы неоднократно продавали на прошлой неделе неоднократно нам позволяли заработать и уровень достаточно хороший качественный с точки зрения LPS с точки зрения объемов, с точки зрения классных вливаний, а также с точки зрения близости вот к этому так, опять съехал, близости вот к этому подсу. То есть подс у нас вот этот является он останавливающий, а вот этот уровень 1262 наиболее качественный на вход. Какая была сегодня торговая рекомендация для участников школы? Торговая рекомендация была простая заходить покупки от уровня 1.62 к сожалению к сожалению каясь перестраховался сегодня лимитки стояли здесь но как то уже больно мы оперативно шли плюс у нас много было здесь лимитных ордеров здесь у нас был перекос опять же по поводу стакана многие не пользуются вообще внимание смотрите какой происходит перекос. Если вы видите, что по лимитным продажам у вас, допустим, 4000 а по лимитным покупкам 5-5,5-6, то есть перекос как минимум тысяч, то есть здесь контрактов больше, цена пойдет сюда, чтобы собрать эти лимитки. То есть если не что-то там грандиозное в виде с останавливающей лимитки, то цена обычно идет сюда, чтобы дособрать все, и уже потом уйти, допустим, наверх. Ну или в обратную стоп, она работает в обе стороны. В связи с чем, было много лимитных ордеров, стоп у нас был не такой большой, посчитал, что стоит перестраховаться и из 12.62 переместил на 12.61. Как вы видите, рынок нас сегодня по тролли, ровно 12.62 и в принципе давал нам порядка 560 долларов одним контрактом. Но ничего, к сожалению, бывает. Uh, какая торговая рекомендация по золоту то и в принципе что по золоту происходит uh, в первую очередь, uh, в первую очередь пока пока движемся мы наверх но тем не менее тем не менее движемся мы неохотно тоже бы неохотно Импульс -то по, по торгу, uh, импульсы хорошие про импульсы хорошие но uh, нас часто останавливают. То есть обращаю внимание вот мы допустим Прошел импульс, а дальше топчемся на месте. О чем это говорит, что крупный участник рынка, тот локомотив, который, он, который есть, он из рынка вышел. Либо находится, скажем так, в небольшой прострации, думает, а что же делать дальше. И зачастую, что мы наблюдаем? Импульс, ожидание, ждем, что же дальше. Перехватывает инициативу, откатывает. Опять проторговку, торговку, про продавливание, продавливание. Опять установили, ждем, что же будет дальше. И резкий импульс. Сейчас опять же таки смотрите. Импульс, вышли из позиции, откатили. Импульс, вышли из позиции, флетили, флетили, откатили. Поэтому что, что здесь можно посоветовать? В первую очередь, в первую очередь, я бы посоветовал вам присмотреться вот к этой области. Эта область у нас 12.63.2 12.61 И наиболее такая интересная покупка 12.62 а, Не факт, не факт, что сюда дадут ретест, но если дадут я бы посоветовал вам искать покупки из этой области какой цель? Сейчас мы посмотрим Искать Окей, окей, окей, окей, Так если мы говорим о внутридневной первой цели, это у нас 12 12-66, половины. Почему именно данная, скажем так, данная область? Все просто. В первую очередь это самый проторгованный на сегодняшний день контракт да, за сегодня. А Во-вторых, у нас есть уже подтверждение, что мы от него отбились и вполне можем отбиться. Но допускаю, что все-таки мы сможем его пробить, пробить, в связи с чем, в связи с чем, возможно, возможно следующее. То есть мы пробиваем, доходим вот в эту область желтым, желтый сейчас даже поменяю цвет делаю побольше лучше видеть вот. это уровень 70 и как раз таки смотрите, вот у нас был Fibonacci не на всех инструментах работает и без подтверждения тоже не работает тем не менее, на что обращать внимание у нас был импульс и как раз таки от этого объема от этого уровня у нас было как минимум 5 ретестов, если эти не считать, да, и эти не считать. В связи с чем, я допускаю, что мы сможем каким-либо чудом преодолеть, и уже отсюда мы, в принципе, можем отбиться, потому что LPS, уровень поддержки и сопротивления, достаточно хороший. Что дальше? Дальше допускаю, что, опять-таки, при подтверждении, если будет данный объем, мы сможем скорректироваться вот в эту область, вот в эту область, и э, при наличии коррекции и при наличии подтверждения, я бы советовал покупать. Опять-таки, не факт, что дадут. Если не дадут на коррекцию, покупать вот отсюда, А 12.6650. Тут в первую очередь сегодня золото я уже не советую торговать. Лучше посмотреть, как оно сегодня закроется, как откроется на Азии и посмотреть, что же будет завтра. Если мы закрываемся выше, да, то есть мы преодолеваем этот уровень и закрываемся выше, я вам советую вот в этой области 12.67.90. Ну, будет 12.67.8. И 12.66.50 искать, точку, э, искать э, подтверждение и заходить в покупки. Э, какая цель, какая, какую цель мы преследуем? В первую очередь мы преследуем вот этот хай Обновят, не обновят, это уже, скажем так, дело десятое. Э, Внутри дня достаточно хорошая получится покупка и принесет нам порядка 600 долларов. Есть вероятность, что обновить не сможем. Поэтому как минимум в этой области стоит посмотреть на закрытие своих позиций. Если же, если, же не обновя... если же смогут преодолеть. Вот так мы отметим. Опять же таки, если не смогут преодолеть. Движемся к уровню 12.70. Вот у нас была проторговка, тактическая область и вот даже 12.69.90 во первых это POTS. ну в принципе это подс как нового контракта так и этой области, тут все максимально просто поэтому сможем преодолеть даже не так даже раз сопротивление два сопротивления то допускаю что где-то при снятии стопов, опять же таки все стопы у нас находятся вот в этой области все, кто хотел продавать, все стопы спрятали вот сюда. По этой причине. Да? Допускаю, что если не будет хорошего качественного импульса, мы снимаем стопы и откатываем. Если мы откатываем, то откатываем вот к этим областям. Основная цель у нас 12.79 ровно и 12.83 ровно. Вот эти уровни я бы хотел, чтобы в течение недели мы смогли достичь. Это было бы достаточно комфортно и, в принципе, аккуратно. Стоп здесь не такой большой. В принципе, если мы говорим в среднесрочном, то если покупать с этих областей даже с начальной цены, у нас получается порядка не больше 300 долларов. Я думаю, даже можно уложиться в 250. Если мы говорим о покупках отсюда, то, в принципе, здесь при при, подхож... то есть при уходе цены, ну, хотя бы куда-нибудь вот так, к красном уровне, то здесь можно стопом обойтись на 200 долларов. Итак, глобально, глобально вижу, вижу покупки вот с этими ценами. Опять же таки, вот эта область, она, можно сказать, градообразующая фундаментально если не удержит то уже в принципе то уже продажа на данный момент резко маловероятно но тем не менее не всегда возможно а если мы говорим о продажах в первую очередь ага, в первую очередь это вот сюда вот к этому дневному подсу Что-то становится у нас много. Давайте мы сделаем так. То есть продажа? Даже не так. Ну, пусть будет какой-нибудь, нет, совсем не видно. Ну, давайте выберем какой-нибудь вот такой, да, как альтернативный вариант. Или даже можно выбрать серый, чтобы было понятно, что это вариант альтернативный. Альтернативный вариант у нас продавлен на этой области. Пока я в это не верю, но тем не менее оно всегда возможно. Это как в анекдоте. Вероятность встретить динозавра 50%. Либо встреч, либо нет. Поэтому если все-таки продают, присматривайтесь в первую очередь. Раз цена, два цена и три цена. Давайте я вот это удалю. Вот к чему стоит присматриваться. Опять-таки, пока не уверен процентов 20 ну, может быть самый максимум 25 что сюда мы сходим а, лично для меня самый максимум это вот взять вот эти лимитки и уже пойти на по поводу золота есть ли вопросы -э Александр Саш, я на ленту принтов вообще не смотрю в свое время в 2015 году смотрел Мозг устает, не стоит. Не стоит. То есть она есть, но ее не используют. Для анализа рынка она не подходит. Лента принтов это инструмент скальперский, с чем? То есть сделать какое-то движение, там, тиков, пунктов 10 плюс-минус она может помочь. При анализе при анализе. Абсолютно, мне кажется, бесполезно. Всю, всю информацию можно выгрузить графически в виде бигпринтов, либо в виде кластерных вливаний. Все это намного удобней и как минимум быстрее. По золоту пока не вижу вопросов. Если будут, задавайте, отвечу. Что у нас остается? У нас остается SP500. Какой был прогноз по SP500? Опять же, таки прогноз был благоприятный, он у нас реализовался а в принципе вот он есть у нас есть здесь когда мы с вами обсуждали, я прогнозировал, что мы сможем преодолеть вот этот вот эту тактическую область вот этот по проторгованный объем и пойдем к цене 2.415, которая станет для нас достаточно сильным сопротивлением там цена как минимум зафлетит и скорее всего откатит в принципе что мы наблюдаем Uh, у нас есть хороший импульс. Вот он, импульс, как раз-таки 2415. Тест, ретест, флэт и откат. Uh, возможно, я погорячился, что вернемся к 2400, опять же таки еще не вечер. Uh, сейчас, сейчас. Покупать, ну, скажу честно, покупать группу. Uh, какие могли быть покупки? Покупки вот прошел бигпринт на ретесте можно было безусловно покупать и давало порядка 900 даже 1200 долларов внутри дня достаточно было комфортно даже был ретест да? на что еще кстати я хочу обратить внимание вот есть хорошие качественные принты. Здесь смотрите прошло 2700 контрактов достаточно мощный уровень его будут защищать данный участник не даст себя увести в минус, ну, потому что не у всех есть денег, чтобы взять и по рынку зайти на 2700 контрактов, это совершенно много с учетом того, что 2700 это внутри дня-то только а, милли, почти полтора миллиона, а если мы сейчас с переносом позиции, это почти 14-13,5 миллионов да? то есть не у всех есть, поэтому будет защищать, в связи с чем спокойненько входим, стоп Обычно мы прячем за непосредственно э, нижнюю границу, но если она слишком близко находится, лучше чуть подальше. То есть в данном случае мы уходили всего в минус 6 тиков и, и ушли. Да? Был также ретест, то есть войти можно как от верхней границы бигпринта, так и непосредственно от середины. То есть был был э, тест и ретест середины, был тест э, и... Э, и ретест даже, да, тест или а верхней границы. Вот мы, в принципе, сходили сегодня и нам давал порядка 550 долларов. Что ожидать нам в дальнейшем? В принципе, уперлись. В принципе, уперсь в потолок. Очередной исторический максимум. Что делать дальше, куда двигаться, я думаю, даже крупные участники рынка, возможно, не знают. Либо, либо, либо что-то здесь накапливает. SP 500 средний срок сейчас не увидно, что вообще имеет смысл торговать. Да? Если уж торговать, то исключительно внутри дня. Если же мы говорим о торговле внутри дня, что нам наиболее интересно? Опять же таки зайти по лучшей цене. Где мы можем найти хорошую лучшую цену? В районе 2-400. Это ровный психологический качественный уровень а, на что обращаю внимание да? а, при преодолении вот этого бигпринта опять таки не факт что мы его преодолеем а это все таки я его оставлю то есть не факт что мы его преодолеем но тем не менее если мы его преодолеем то а, цена будет двигаться вот в эту область 2400, 2398, Давайте вот так вот поставлю. 25, 2400. Ну, а здесь 2400 ров. Я думаю, понятно. А, в связи с чем, сможем преодолеть этот big Print. Если будет небольшая коррекция, попробуйте, попробуйте от него продавать. Опять же таки, только при условии, что мы его преодолеем. Пока таких условий нет, и пока все говорит о продолжении тренда. Другое дело, что мы спокойно здесь можем зафлейтить. Вообще, в идеале, в идеале, я вижу картину 2415 2400. Мы флейтим, ну, может быть, нам хватит недели и накапливаем топливо для дальнейших, скажем так, для дальнейших телодвижений. Почему цена в принципе останавливается? То есть в данном случае по SP 500 Мы дошли до исторического максимума взять и кого-то обмануть, да, то есть крупные участники рынка не могут, потому что ритейл не особо-то лезет в покупки. Потому что не знает, куда же цена пойдет. Поэтому куда-то уводить в продажи некого. Идти дальше в покупки так и продавцов особо нет. То есть рынок в неопределенности. С вещам наиболее логичное движение по S&P 500, это флетить, это накапливать объемы, это обманывать толпу. Да? А дальше все просто. Мы собрали максимальное количество, сколько смогли покупок по рынку, уводим их вниз. Собрали продавцов, уводим их вверх. Поэтому пока давайте вот так сделаем. Вот первое. Первая очередная, скажем так, возможная реакция, это флэт вот в этих границах. Вот в этих границах. Выходим из этих границ, опять-таки, Big Print не просто так дали, то есть поджали цену, ниже она не опускается. Поэтому 2415, 247 вполне мы можем, и до конца недели проплатить никуда не идти можем. Но тем не менее, внутри дня это порядка 800 долларов. Дать может, может. Да? Опять-таки, смотрите, у нас класса под сегодняшнего дня, и на нем мы видим кластерные вливания. Да? Допускаю, что как раз-таки отсюда мы можем сразу сходить куда-то вниз. Поэтому обращайте внимание на границы этого флета. А, при подтверждении заходите на разворот. Дальше что-то советовать. Сложно. Ну вот, в принципе, вот раз флет. Надеюсь, я вас не замучил здесь. Давайте я сделаю поменьше. Э, линиями. Так, этот оставим. Вот наиболее точный флэт. А вот эта граница вот так дальше возьму. Более такой более широкий флэт. Пока я вижу, что индекс sp 500 может двигаться вбок вот в этих границах. Какого-либо подтверждения каких-то сигналов абсолютно нет. Катализатором, насколько я помню, в ближайшем это может быть у нас среда. Это у нас будет 7 число. Там будет у нас ADP Nonfarm если я правильно помню календарь, и 9 число непосредственно безработица, фарм Вот там уже может что-то как-то выбиться и уже пойдет. До тех пор, но ну, не уверен. Опять же таки, успеем встретиться через неделю и там уже посмотрим. Поэтому торговая рекомендация по СНП-500 исключительно внутри дня. Так, у нас остается газ. Что касается газа. Какая была рекомендация, потому что мы переходили на новый контракт, насколько я помню. И там цена могла съехать. Секунду. Газ. По газу. Рекомендация была... А нет, все нормально. Вот она, 390, 377, 361. И в принципе, вот она. Как раз таки сегодня. Открылись гэпом. И что мы видим? 390, 377, 361. И опять же таки, это часовки. Если мы переключимся на... Давайте клонируем окно. И переключимся на 5-минутки, к примеру. То мы увидим, что практически от каждой области... Вот мы отбивались, либо флетили. Доходили до нее. И отбивались доходили до нее и отбивались то есть от каждой области внутри дня можно было спокойно но ну, здесь признаю мог быть стоп от этой области и от этой области мы спокойно могли этот стоп отбить и заработать как минимум нам здесь давал 22 23 даже пункты здесь нам максимум давал тоже 23 пункта то есть порядка 460 либо 920 долларов можно было в принципе заработать цели цели по газу у нас достигнуты коррекция опять-таки обращаю внимание что каких-то уровней конкретных я не показывал я просто давал показываю, рекомендацию, рекомендации что Здесь стоит закрывать свою позицию. По одной простой причине. Может быть коррекция. Она и в принципе происходила. Что касается газа. Каждый раз корректировались. Все три цели взяты. И в принципе мы сейчас с вами идем дальше вниз. Давайте тогда все это не нужно удалим. Пока это я оставлю. 360. Потому что это у нас может быть как раз таки. Уровнем, уровнями областью сопротивления, но пока особо заморачиваться не будет. Все три области сопротив... поддержки мы смогли преодолеть, но обращаю внимание на баланс. По балансу происходит ерунда. То есть баланс у нас растет, цена падает. Что это значит? Просто добивают какие-либо цели. Обычно это Накопление позиции, здесь добивают цели, после чего фиксирует э, прибыль, и цена стремительно разворачивается. Да? Потому что у нас, ну, в принципе, существенный такой перекос идет. Тем не менее, тем не менее, пока о каком-либо развороте без подтверждения говорить нельзя. Да? А раз говорить пока об этом нельзя, стоит посмотреть, что у нас было на истории. История у нас была следующая. Давайте сейчас посмотрим. Вот, в принципе, раз вот, в принципе, 2 область. А здесь, в принципе, и... То есть, если мы говорим по истории, каким стоит взять цель. Какие стоит взять цели, опять-таки, даже не... вот эта цель, то конечно, она возможна и на неделю. Это у нас на ближайшие 1-2 дня. А если при условии, что в четверг у нас ничего не изменится. В четверг у нас выходят новости по, по газу. Итак, если мы говорим о продажах, Первая цель это 3,10. Давайте с небольшим запасом возьмем. Это даже 3,1. 3,100. 3, Более точная цель 3,094. То вот она основная цель. Вот она основная цель, которая может быть достигнута достаточно быстро. После чего возможен откат. Откат, безусловно, вот к этому уровню. Как раз таки, откуда мы отбились? 360. 360. Возможно, конечно, мы можем походить здесь. Но не факт. Допуская, если ничего не изменится, то отказ будет 370 даже, возможно. 370. Давайте вот так возьмем это удалим. Это уже не актуально. 360. 360. И как раз таки 370. Вот с этих уровней я бы вам посоветовал при откате искать дальнейшие продажи допуская что мы газ можем увидеть вот такие так, а в принципе вот это можно удалить у нас здесь есть профиль рынка давайте 300 вот в принципе что мы можем наблюдать по газу опять таки а что, что меня смущает смущает следующее у нас и остался открытый гэп. Как только произойдет разворот, я допускаю, что мы захотим этот гэп закрыть. Гэп, давайте посмотрим, насколько он будет существенным, на почти 45-50 почти 50 пунктов. Думаю, найдутся люди, кто захотят его закрыть, потому что вполне возможно, у кого-то были позиции. В связи с чем? В связи с чем, как только произойдет разворот, присматривайтесь. Давайте, как только произойдет разворот, пока просто абстрактная модель. Если она происходит отсюда, то присматривайтесь вот сюда. То есть это у нас 300 пунктов, то есть на закрытие гэпа, вот в эту область. Пока же предварительно, давайте я сделаю это серым, потому что это пока пальцем в небо. Итак, что мы видим по газу, по газу мы предварительно видим дальнейшее продолжение тренда, шорт, с целями 300 и 3, ну пусть будет 3.0.20, с небольшим, скажем так, с небольшим запасом. Движение наверх, в принципе, вот с этих областей, ну конечно возможно, что здесь идет лорный пробой, и вот уйдем мы уже, допустим, завтра. Ну, пока пока не видите мы. И Если и уйдем, так, завтра на среда, то катализатором выступит нефть. Потому что нефть, газ частично они коррелируют. Если это корректно, ну, я думаю, там процентов на 50 коррелируют. Поэтому совет при выходе новостей по нефти, если вы будете находиться в позиции по газу стоит, возможно, позицию-то прикрыть. пока по газу. Вот так. Так. Ну, по поводу гадайки, можно, можно конкурс устроить. Теоретически сейчас, если газ снова уходит выше, 316 можно снова купить. 316. Опять же таки, пока она не ушла, 316 даже близко не уходит, поэтому говорить о покупках пока рано. Опять же таки, чтобы нам говорить о покупках, нам даже не просто выше 316 надо сходить, нам необходимо преодолеть вот этот объем. И желательно то вот, ну, может быть, 3, сколько? 3,210, да? Это у нас значит, должно быть как минимум вот такое движение, а лучше обновление хая. Это, скажем так, совсем в идеале. И при э, коррекции уже заходить вот отсюда. Есть, ну, не совсем красиво, сейчас корректирую. То есть уже при, на коррекции уже заходить. Да? So, это было бы наиболее правильно. Без обновления хотя бы вот этого локального хая говорить о покупках но немножечко глупо, по той простой причине, что ну, подтверждения нет. А если мы снесем вот эти стопы, скорректируемся, уже имеет смысл думать о, о покупках. Опять же таки, коррекция может закончиться тогда и у нас вот здесь. Вот. 390. Сейчас немножко покрасивее сделаю. Это что касается газа. Вот он, 390 как раз таки. Поэтому удалим. Так что в любом случае стоит посмотреть как сегодня закроется газ и что будет в Азию. Ну и в первую очередь пока предварительная продажа. Если же Вячеслав же да, писал. Да, Вячеслав писал. Если же да, мы действительно откатим и пойдем наверх, лезть в покупки я бы не советовал раньше, чем мы продвинем вот этот хай опять таки всегда есть трейдеры агрессивные которые скальпируют пипсуют поэтому почему нет если по вашей торговой методике есть сигнал обязательно в нее входите потому что свою торговую методику вы знаете лучше чем меня и в принципе вы по ней можете что то увидеть так, в принципе в принципе все газ рассказал остается иена по иене были что у нас было? Войне было, в принципе, у нас коррекция. Вот у нас была первая цель. Вот была вторая цель. До, до второй цели не дошли, до третьей тем более. Да? И у нас откатили, пошли наверх. А как, о, о чем была речь? Что пойдем в принципе вот сюда, вот в эту область на закрытие вот этого завис зависла терминал. Такой, к сожалению, бывает, но очень редко. В первую очередь такое бывает на больших таймфреймах. Сейчас отвиснет. Говорить о каких-либо покупках, в принципе, в принципе и да, и нет. Почему да. Существенно, существенно мы ничего не перекрыли. Да? То есть мы не дошли до этой области, мы ее не преодолели, и в принципе какие-либо какие агрессивные продажи они возможны. Мы ушли вот отсюда, от этого классного вливания, прошел бигпринт, подтолкнул, прошел еще один бигпринт, еще раз подтолкнул. В принципе, в принципе, здесь на данный момент, именно на данный момент времени, пока все понятно. Да? То есть у нас есть хороший импульс, импульс у нас хороший, в первую очередь, идет наверх, покупки, а когда же цена падает, она падает ну, достаточно плавно, да, коррекционно. Так что пока советую придерживаться глобально движения наверх, то есть глобально вот к этим целям на закрытие данного ГЭПа. Как скоро это произойдет, пока не готов сказать, но тем не менее откуда имеет смысл присматриваться к покупку. В первую очередь, от середины вот этого бигпринта, который как раз таки прошел а, по самому поторгованному объему, контракт. Контракт у нас, сколько надо помню, начался с середины марта. Здесь чем? Допускаю, что мы можем сейчас откатиться, скорректировать. В принципе, как раз это и происходит. И, в принципе, можем откатиться вот так. Можем откатиться вот так и уйти как, как от бигпринта, от середины бигпринта, так и непосредственно от паца сегодняшнего дня. Лично я, я бы сказал, непосредственно покупки от середины бигпринта. Ну, чуть более выгодная цена. Опять-таки, есть риск, что до нее не дойдет. Стоп. Абсолютно нету смысла ставить большой. Если мы входим отсюда, то стоп, ну, даже 100 тиков, 20 пунктов этого будет достаточно. Потому что если преодолеет, то даже захай может не спасти и просто снесу. Поэтому лишняя трата денег, ну и возможно нет. Поэтому если покупки вот Биг Принта, эта цена у нас 0,990-170. Нет, не 90-170, 90-105 и 90-170. Вот две цены, откуда э, стоит э, как минимум внутри дня присмотреться к покупке. Э, первая основная цель у нас вот эта область. Данный хай, э, где прошли классное вливание. допускает, что с первого раза мы не сможем его преодолеть. Поэтому при подхождении к данной области или уже внутри данной области, если будут встречные сигналы на разворот, имеет смысл прикрыть позицию. Если же их не будет, если мы пролетим в данную область, то в принципе уже стоп можно переводить из безубытка сюда, и данная область будет выступать в роли поддержки. Так что пока рассматриваем... Давайте я эту долю. пока я рассматриваю продолжение. Покупок вот, с, с двумя этими, с двумя целями сейчас. Давайте более точно. А более точно у нас получается девяносто шестьсот девяносто. Ну и девяносто один 2... Так, сейчас. 870. Вот две более-менее такие грандиозные внутринедельные цели я вам указал. Какие могут быть вопросы по, в принципе, всему нашему обзору рынка и либо по конкретно какому-либо инструменту. В принципе, запись можно остановить, на вопросы я отвечу без записи.